Картинка, в ходе Главная идея, которую сейчас проповедуют, пропагандируют на практике, используют все инвесторы, все идеологи новых направлений, новых стартапов, в том, что нельзя наши гениальные идеи о том, каким должен выглядеть наш проект, воспринимать на веру самому себе. Нужно любую идею воспринимать лишь как вероятность, лишь как гипотезу. А раз мы как гипотезу воспринимаем, мы должны научиться ставить проверку, эти гипотез на поток. Вот для этого была придумана методика, идеология, метафора, хадди, циклов. В чем смысл, когда первая гипотеза у нас появляется? Мы честно себя признаемся, что это лишь гипотеза. И записываем ее в табличку. Гипотеза, которую будем проверять. Значит, После того, как мы эту гипотезу сформулировали, мы проявляем конкретные шаги, которые будем э, делать для того, чтобы проверить, эта гипотеза жизнеспособна или нет. Обычно это проведение интервью. В некоторых случаях там запускаем, например, там. Тестовые лендинги, собираем на них трафик, смотрим на поведение пользователей на этих лендингах. Потом мы собираем данные. Мы смотрим, как люди отреагировали на наши вопросы, собираем результаты интервью, анализируем эти данные. И на выходе ходи цикл заканчивается инсайт. Помните, я вас спрашивал о прозрениях, о том, какие прозрения у вас возникли в результате того, что вы там проверяли свои боли. Так да, вот, э, на выходе у вас должны получиться именно инсайты. Развления, фундаментальные новые впечатления и решения, которые позволят вам принять верные параллельнические решения. Почему не выводы, почему инсайты, почему такое громкое слово с психологическим уклоном? Кто ничего не знает в современном рынке, экспертов нет. Есть эксперты в инструментах, но никто не понимает, как правильно дальше рынок будет развиваться. Так вот, для того, чтобы правильные толчки в нужную сторону получать, вы должны с рынка Брать обратную связь, которая помогает действительно вам применить ваше управленческое решение, приоритеты по-другому расставить. Вот эта обратная связь должна быть стоящей. Если вы провели 100 проблемных интервью с представителями одного и того же портрета, то по результатам этих интервью ничего нового вы не узнали. Инсайтов, прозрения у вас не возникло, но у вас может создаваться ощущение, что вы проделали много полезной работы. Это не так, потому что инсайтов. Вы не видели нового, не увидели новых данных, которых, которые вас приведут к новым правильническим решениям. Вот поэтому важно правильно подбирать вопросы, правильно подбирать методы тестирования, правильно подбирать аудиторию для проведения интервью, для проведения тестирования вашей гипотез, чтобы на выходе у вас были воздействующие на вас информационные факты, инсайты, прозрения.